Анти Майдан. Добрый день, харьковчане. Сегодня суббота, 13 сентября. Заслуженный долгожданный день, который можно провести с семьей. Поверьте, я знаю, что такое настоящее счастье. Что такое настоящая любовь. Мое счастье это моя семья. Мой сынишка, моя жена. Мы ждем пополнения еще вот в следующем году Будет у меня еще дочка. Есть у меня и старшая дочь, 20 лет ей, Александра. Есть дочь Полина, которая 8 лет. Мне четверо детей. И я знаю, что такое отцовская любовь и что такое Мир и покой в семье. И поверьте, я первый, кто больше всего не хочу, чтобы. В моем городе была война, чтобы бомбили дома, чтобы расстреливали мирное население. Но еще больше я не хочу, чтобы мои дети воспитывались под неонацистскими лозунгами «Кто на скачет, то и Москаль», «Москаляки на геляку», чтобы они воспитывались в духе ненависти к русскому духу и к русскому миру. Мы харьковчане, мы русские. Наша семья ни при каких обстоятельствах не уедет из Харькова, и если на то будет воля Божья, мы примем бой с укрофашистами. Я не допущу, чтобы поколение моих детей прервало ту цепочку памяти, ту цепочку традиций и ту цепочку истории, которая передавалась нам из поколения в поколение нашими дедами, прадедами. Мы как Мы семья Новиков. Мы остаемся сами собой. Свидимся.